Да. Серебро! Бородочес. Вот так, ребят, с одной ямки. Ты снимал, да? Такие сигналы надо копать. Да ты подкладываешь. Что за сегодня за день такой? Батарея к бою! Трубка 15! Прицел 120! Батарея огонь! Бац-бац мимо! Танцуй, любимая! Знаешь что? пуговица гилька. Да ладно. Да, причем мы таких еще не выкапывали ставки. Я таких вообще еще не видела никогда. Да. Это пуговица Гирка? Да. Какая интересная. Ну по-моему, не узора нет. Не -не -не -не давай выковыривайся. <сосы> Ковыривайся. Так что я тебе скажу здесь, что я могу. Какалите, да, какалите точно. Что это за монета? Чуть даже не видать. Но это монета. Ну, она от нас не скроется. Если мой чип пьет на бат, то гаечка спешит на всех парах. Да, смотри. Гаечек. Ой, какой ретил. Не традуй. Там яма рядом. Тут наша яма. А это чужая яма. Да, не зарытая. Смотри, вот тут хлоп открывается. И монетка, советик, поход 24-го года, наверное. Нет, двадцаточка. А то хороший. 33-й годик. Смотри. Вернулись сегодня на старые наши урочище, где у нас были прекрасные находки. А тут смотри, какие котлованы. Вообще. Короче, после нас здесь неплохо прошло. Наверное, толпа народу. Потому что здесь вообще все ископано и выкопано. Скопнем. Так. Смотри, сверло. Смотри, какая штука. Звонит хорошо, так. Ушел сигнал? Ну да куда-то сюда я его подвинул походу, когда выкопал еще какой-то каменюка здоровый Фига. фольговый сигнал такой глубине не фольга же монета прикинь ты записывал да? Да. не ходячка ли а? я очень буду не не ходячка такой сигнал какой-то не очень приятный, да? Здесь копейк выкопали, сюда в сторону еще один сигнал. Не исключено, что... Да, тут уже покрупнее что-то, походу. Проваливается, тут вот еще камни. Что это такое? Ой, как грохнуло. Это то нехорошо. Не Неужели погода сейчас изменит? Заговоренный какой-то. Неуловимые рамочки. Ну, Здесь копаю туда сваливается земля о. так смотрим о монетка ребят отсюда вижу ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой какая рызонькая какой год интересный не в той же копилке 52 -й, 53 -й, значит в одно сразу потеряли две монеты а сзади? получается Сохран, кстати, шикарный. Здесь такие рыжики Смотри. удачные. Да. Приятный наход, когда две монеты в одной практически я. Там все, что есть? Сейчас еще глянут. Да, еще. Ребят. Еще сигнал. А ты в прошлый раз здесь же тоже копал. Вон я вижу твой раскоп. Смотри. Человек. Прикинь, кошелек поход, наверное. наверное. может быть. Да, вот монеты, ребята, еще. Одна. Ой. Хоп, вываливается. Тоже рыжик. -то? Да, и тоже 50 какой-то, наверное, год. Две копейки, 49. -й. Смотрите. Смотрите, они какие-то совершенные. Да, смотри. И тут тоже. Во! <связывая> да, сохран идеальный вообще. Что да. В общем, 49 год 2 копейки. 10 копеек 53-й год. И сколько там трешка? 52, да, ребята. Вот. Вот так, ребят, с одной ямки, представляете? Волк. Нам благоволит сама хозяйка Медной горы. Сто процентов ты что-нибудь сейчас выкопаешь. выкопал. Да, вот медная. она, смотри. Медная. медная. От подсвечника. Там, что ли? Да. Извините, как она, да? Ну что, медная, конечно. Глаз, главное, не выкнуло по погоде. Бородочес! Если... Только мы, ребята, враж вошли монетки пошли и на тебе вот, погода тучи сразу вот, с двух фронтов на нас бегом сюда побежали чтобы на всякий случай мало ли если дождь пойдет спрятаться было вот, сторожка есть хорошая пока любимые монетки мы я вот тут такие находочки сделал там буговичка ну, это еще в советское гиб... время видишь тут прокалывали это не считает да, считается. Зато Она вот, двойная должна быть с этой стороны. Видишь, у еще Вот как какой, смотри, узорчатый, Ух красивый. Ух вот это уже дело. Вот это красивая вещь. Пардачос. Тут... Вот. Да это гребень полноценный. Ну, да. Красивый, кстати. Очень. Фиг. Смотри, какой дождик идет там. Сильный, походу, вообще. Надолго. Такой не сильный, смотри, да? Но ливень. Я тебе сказать. О, попло. А, вот надо-да. ты зря сказал. Вот это если дура укусит, будет очень больно. Меня в детстве кусала эта штука. Посмотри какое. Это здоровый. Ой, я надеюсь, здесь нету... Это шершень. Гнездо. Да если бы здесь был гнездо, бы нам бы уже не поздоровалось, я тебе скажу. Это барабан. Ее надо бы отпустить, конечно. О, вот, ушел. И дождь ушел вместе до. с ним. Да. У ну, него этот какую? Шипку вот такой только. Представляешь? А он когда жалит, он потом погибает. Это у нас лапчечка должна. Быть. Она у нас биология. На 5 плюсов знает. Викторина за триста. Кот в мешке. Вот нашел еще вот такую конюку, смотри, какая красивая. Угу. Вот еще гильза. В общем без тебя монетки не идут. Без меня по войне как-то. Да. Вот. вот здесь сигнал, смотри. Не удивлюсь, все монеты будут. <тара> Ой. Тут. Кукушка там на фоне беснуется. Она наверное в шоке от того, что произошло. Да, такой тоже сильный вообще. Если бы мы старожку не успели побежать бы набежать бы нас бы смыло здесь смотри какой щик да я сниму. о смотри монета выпала да ладно да. лучше бы я снимала как она выпала какие сапогом стукнула смотри на этот сохран что там было две копейки с этой стороны сохраны нет ну, или Ай. надо чистить. Вот тут я хороший сапран. про три копейки серебром тоже думали, что надо чистить, что все ужасно. А почистили, оказалось идеалиссимо. В немножечко настроение Италия сейчас. Да, я ее выкинул, железка... Ты в руках только что крутил ее. И я когда копал, у меня выпала монета сюда, а железка туда. Я думал, железка что ли так звонила. И, кстати, что это за монета такая? Кстати, я тебе скажу, что это... Масонская копейка. Представляешь? Смотри, покажи. Я еще звезданул ее нечаянно. Представляешь? А сигнал не очень хороший был, кстати. Не знаю, сохранился, не сохранился. Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Плоское железо было и с монетой лежало. Представляешь в одной. Интересно. Какой красивый у нее оборот, да? Да, видно там, да? Я реально не знаю, что делать. Что за сегодня за день такой? Копаю монеты. Ну, то есть, как бы я копаю сигналы. И я начинаю их копать. Я вот так вот раз землю сюда землю. Вот кусок mm. этот, да? И у меня монеты куда-то постоянно улетают. Вот еще одна монета улетела. Я не знаю, походу это серебро. Да ты подкладываешь. Да какой подкладываешь? Прикинь, вот она опять упала. Да ты подкладываешь. Ага. Что это за монета? Сэрик какой-то. О, о, это двадцатка. О. Серебро. 23-й год. Офигеть, двадцатка. У нас такой нет в коллекции еще. Да ладно, нет. Нету, двадцатки нет. Пятнашки мы рита, две штуки в том рита, году рита, нашли. Рита, рита, Блин, двадцатка рита, серебро. Серебро. Серебро. Двадцать копеек серебро. Да ты наиграна. Да какой наигран? Наигран. Да я реально я тебе говорю, что такое, вот та монета, да? Я копаю, на хлоп, сюда выпадает Да, у нас главное. уже как минимум три монеты так выпало И вообще я вот так вот ищу, главное, хожу Думаю, что нет сигнал? пропал сигнал, куда он делся А я когда выкидывал, у меня туда монета хлоп и упала Смотри, как играет хорошо, 77, кстати, сигнал, ребята Вот, 77 Двадцатка, у нас такой еще нету Серебро! Ну дай мне подержать-то Я не съем я, честно, даже И не знал. продам даже Я сначала не помню вообще, что это за монета Лежит такая беленькая главное. Ой, я беленькая думал... и не понял не, я думал медно-никель Ой, не медно-никель, а эти Ходячка сейчас скажи Приступаем к алхимии Хотя бы наглядно чуть-чуть немножечко покажу Фильм тереть не буду На копейка Следующий пациент С Тыльной стороны очень сильно болен Ну, и пациент, который обладает сильным иммунитетом Не нужны ему никакие грязевые ванны О, что это такое? Вот это птичка Питает, нас пугает Тут... Здесь, да, где О, о ну, мне ну, нравится это дерево, смотри еще монетка. Правда, поздняя SSER. Смотри, 66-й год. Одна копейка, представляешь? Здорово. Да, сохран-то какой, да? Да, мне нравится это дерево. Прямо вот здесь по кругу ходим. Дерево. Еще туда вот сейчас пойдем, вот там не были. И вот здесь вот монетки прямо кругу Сейчас, Все наверное, красота. у прибора электропроводимости повысилась, да? Да. Вот какая крона. А птички-то как разбушевались. Ух, да. у них раздолье сейчас Все червячки повылезали Красота Аппетитно все так блестит, шевелится Волк, не хочешь червячков? Нет тебе, если что, их пожарю Мы же уже поели Ну, сейчас-то ты, конечно, не хочешь Я Ой, посмотрю, ты. как ты заговоришь к вечеру Это не совет, но похож Робочка. Сейчас попрет У тебя нет монет вот часовой механизм, запчасти часового механизма еще нашел. Оставляешь какие тут сигналы? Опаньки. Сейчас еще что Опа, монеты. Смотри, ты снимал, да? да? Смотри, раз монета. Два монета выпала. Представляешь? Вот, ребят, не подкладываем, реально Можете что угодно писать Я не знаю, что творится Смотри, раз монета и два монеты Выпало Это пятачок, кстати И пятачок, ребята, по-моему, редкий Не, не редкий, вру 30-й год самый распространенный тем не менее, ребята, две монеты в одной и лунке Вот как бывает Потеряшка, что ли? Вот так вот. Опять хрипит потертое седло. 69. оказывается. О! о, кольцо! На дороге хрипело. Хрипело, о. На оке четко можно вот эти вещи распознавать. Вот тут что ли? Вот. Тоже увидела. Смотри, Орелик, кстати. Красивый пугается. вытащил в корнях был. Вот такую Возьми. сопуточку тоже люблю. Смотри, какой имперский гвоздик. Красавец. Берем. я, я вижу. Кого видишь? Где ты? Видишь ты, монета что ли? Блин, я ее не вижу, она видит. Рует, рует. Обалдеть. Что за монетка? Ходячка, что ли, не, не, не ходячка. Десятка. Десятка. А ты говоришь, гильза. Щитовик. Ты думал, гильза, тут сигнал такой был. Ты когда успела такое количество монет? Сходить, купить, еще и зарыть. Главное, не, не скупишься, кидаешь по две монетки, по три в одну ямку. А? Я как а? золотая антилопа у тебя. Мне не жалко. Негоже моему мужчине уходить с поля без монеток. Тут тоже, да, положили? Я забыла. Чего пришел? Дождь. Тебя кто звал? О, наконец-то нашел. Мы так часы точно соберем сегодня. Шляпа, шляпная. Жизнь шлистянщика. Смотри, сегодня уже третья. Чуть не пойму. Именно, да? Да, после дождя ну, да. вот это а, ну да, не, не. А? спорит он а что это такое -то? какаха все волчичка уходит сразу и монетки с ней уходят вот такие сигналы надо копать красота да. Вы копали? А еслигнальчик он чистенький, иначе будет что-то вкусное. Ребята, давайте смотреть. Что тут? О, хе-хе! Смотри. Ну не красота ли, а? А рядом, кстати, с той монеткой такая же монетка погоди волк что? это очень не такая же монетка а что это? это империя да, ладно, империя. да, да. это николай первый или мне кажется дождь, О, дождь да дождь. николай первый кстати видел дождь на него да, да. это денежка О, походу наверное да денежка, ребята видно денежка блин здорово тульцари а. денежка давно денежки не выкапывали денежка и мы работаем в дождь. Нет, железо бьет. Смотри, еще монет. Я кайфую от этого. Алтички несу. Прячешься тут от дождя? О! Смотри, видно? Давай откроем вместе. Что-то крупненькое. Что еще, что ли? Царек. Смотри, какая. Павлуша, походу, что ли, по отпечатку? <музык> Чуть не пойму, волочка Что-то не видно. Непонятно. То ли, ли. Павлуша, то ли Александр не видно, да, вообще рельефа нет не знаю, погода нам вообще не дает сегодня работать опять сейчас убегали, потому что туча вот прошла, она вот туда, в сторону ушла дождь прошел ну так, слегка мы, в принципе, не побежали уже к осторожке спрятались там вот за кустом вот, сейчас не знаю вот еще идет туча, я не знаю сейчас, может быть, покопаем на фундаменте дождик, ребята, ужас что ж это делается, да, сегодня? Что ж это делается? Ужас, мы сегодня промокнем, я чувствую, как лягушата будем. Смотри, какая красавица. Такая, ребята. Смотри, что тут такое? Что тут делается? Ведро, обалдеть! Империя! Николашка, блин, сохран-то какой, а? Смотри, двушка. 1903 год. Смотрите, сокранчик какой. Хороший. Двушечки. И здесь рельеф. Смотри, какой. Красота. Среди а ходим-то в одном месте. А в обмен на пломбу тебе. Да, спасибо. Вот, а мы ходили там все. На нибудь пытались царька найти. А царек то здесь лежал, рядом. Что я сказал сейчас, 2 секунды назад? При таких сигналах обычно выскакивают советы. Смотрите, выскакивает как. Хорошо выскакивает. Ой, если сухие, сосед, там прям видно. Плюс 81. В твоём грязном экране. Ты давай с Вообще плюс 34. Он же так просто еще фунт лежит, Тебе не хочет вылезать, представляешь? Ох! Ох! Ох! Ты какой! Ох! Цвет какой интересный. Нет. Это просто такой. Это травинка, наверное. Да, лежала. Какой год? Тридцать пятый. Прикольно. Тридцать пятый хороший год. Смотри. Пятачок. Смотри. Раз яма, два яма. Вокруг ямы, Тут яма. А монетку нашли мы. Подожди. Это наши нерадивые друзья? Да, все ископали здесь Спасибо большое вам за такие рытвины Ходить стало очень удобно Железа много лежит, поэтому Иногда монета чуть-чуть минус кидает же очень много железа А что, вот дом стоял, получается Там дом стоял Ходим, считай, по огороду А рядом дом стоял, конечно, тут железа Очень большое количество Так, ну что, посмотрим, малыш что Сейчас мы. О, монетка, видишь. Тихор, а ага, цепляет только в путь. Если Сэрик, наверное, 36-й год. Видишь, реверс. С такой каемкой. Это обычно 36-е года выходят. Сейчас посмотрим, прав или не прав. Хлоп! Какой год? 36-й. Вот так вот. Это ты подглядел. Нет. Я просто знаю уже а я тебя знаю ты посмотри здесь вот в одной кучке получается вот монетку нашли вот ну, Снимаешь, давай, Волк, да? да зафиналивай этот день все зафиналиваю уже трижды нас накрывало дождем <смех> так что это смотри Ходы, да, монеты наверное я не знаю что это смотри что это? Нет, это не монет, Это кольцо, что ли? были Блин, кольцо! Перстень. Смотри, это какой хороший. с украшением. Женский. Вот это да, зафиналили. Вот это крутяк. Я, вот я всегда, когда перстни выпадают, Ну, это колечко, это не персик. А Смотри, с узором каким-то вообще. Итого с этого места Все. по сути три перстня. Да, и главное два перстня, вот они, чуть ниже там были, и здесь кольцо. Вот как да. это называется? А? Да место нас благословит. Все, выключаю прибор. Сегодня на сегодня хватит. Как и обещал, да? Да, все, обещал, сделал. Ой, вода какая теплая. Да? Купаться пойдем. Да, два камушка было на нем, Волк. Здорово. А что за материал? Я не знаю, я, я после того первого боюсь даже его трогать. Да, надо аккуратно, они просыпаются надо. Красивое кольцо-то? как будто эльфийское. Женское, да? Ну да, не мужское. Да, гляньте. Да, красавица вообще. Красиво. Блин, еще смотри, здесь звены такие, да? Да, и два будет... камня стояло. Их жалко, камня нет. Вот такое, смотри, какая красивая вещь. Да. И вот здесь как будто проба, ребят. Вот. Прям не знаю даже, что это такое. Надо чистить. Красивая, да, штучка такая. Вообще, есть сопутка интересная. Но сегодня условия, конечно, сложные были. Потому что постоянные дожди. Потом буквально полчаса можно было походить опять. Тучи накатывали опять дожди. И так вот целый день. Ну что, итоги дня. Монетки. Ты-то не знаю, что за монетки. А, это Александр. Да. Второй ты? копейка. Две копейки Николая. Денежка Какого года, 52 -го. Николая I Двушечка э, Без серебра, нас с деревни не оставила Тоже 20 копеек, 1923 год ранний Совет, ну, Монетка тоже э, Николай II Ну, советики пошли вот Пятачок, трешка Десятка, двадцатка Щитовик э, Копейка поздняя одна попалась На 1966 -го года вот, двушка Николая II и масончик у нас тоже. Хорошая монетка Николая I. Вот Десятка рам рамочник, трешка, двушка. В общем, вообще сегодня классно покопали. В конце нашли даже колечко. Ну и пуговички такие вот пуговичка гирка попалась. И вот орелик, пуговичка попалась. Я считаю, сегодня шикарный. Покидаем это красивейшее место в надежде что мы еще вернемся сюда Это простите, что сейчас без моего ведома происходит. И Валчичка тут села своей попой на бургер мой. Ну да ладно. Да. Серьезно? Вообще, что это за. Что ты сделала с бургером? А я все равно съем. У меня ну тут бургер, что ли? Ты давай попу еще побольше показывай.